добрый день дорогие друзья и снова с вами Клюкова анастасия сегодня мы с вами сделаем замалевок букета из одуванчика и так сначала нам нужно расположить композицию основных цветов мы наметим их пятнами можно пользоваться мелом ну, я сразу работаю кистью так лучше развивается глаз Итак, после чего мы либо меняем кисть на более тонкую либо углом этой же кисти показываем тонкие лепесточки одуванчика обязательно крутим подносик чтобы мазочек всегда шел на вас так будет и удобней и более правильный. своеобразные такие солнышки после чего Нужно также думать о том, чтобы получались у вас не круги, а больше ковалом. Потому что все цветы у нас смотрятся немножечко сбоку. И, соответственно, сбоку круг превращается в овал. Также показываем желтым цветом бутона, которые у нас не раскрывшиеся до конца. Меняем цвет на зеленый. Листья у отдаванчика особенные. Это нужно передать в форме. У них острые края необычные. Тут надо постараться поймать именно особенность. Какой-нибудь крупный листок и более мелкие. После чего необходимо бутоном сделать чашелистники. И, конечно же, постараться наиболее изящно провести красивые стебелечки. Так как у нас все-таки букетик не совсем вид сверху, а больше сбоку, поэтому должны все листики и стебельки идти практически в единую точку но не в одно то есть какое-то пространство. Единое. Дополняем композицию более мелкими листьями, травинками. И вот наш замалевок готов. Планируется также прописка, обучение, как расписать во всех этапах листья, цветы. Когда вы располагаете листья, постарайтесь это сделать так, чтобы у вас практически не было пустых пространств, и все друг другу касалось. Тоже особенность. Итак, наш замалевок готов. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. До новых.